Первый ход. Отбиваем первые атаки, не забывайте развивать экономику. Чтобы добиться лучших результатов в испытании, следует придерживаться четкого порядка строительства зданий. Получите так. Ну ладно, давайте посмотрим, что это за первый ход. Экстремальные они и вправду экстремальные, похожи. Ну, хотя я бы не сказал, что они прям очень уж сложные. Тут по сути надо главное немного внимательности. С возвращением, командир. Развитая экономика, ключ к победе а залог успешного экономического развития – эффективный сбор ресурсов. В этом испытании мы проверим ваши навыки управления базой. Вначале соберите достаточно ресурсов, чтобы начать осваивать дополнительную область месторождений. Построив второй командный центр у соседнего месторождения минералов и газа, вы удвоите приток ресурсов. Чтобы успешно пройти испытания, вы должны будете успеть обучить заданное количество войск за отведенное время. Hmm, интересно. что это, где моя база-то? <с> Показывали такую огромную базу в итоге, блин, такая С вот. самого начала начинаю. 8 танков, 8 призраков, 30 морпехов и надо за 4 минуты до конца выиграть. М -м, окей. Минералов. Кажется, как будто все будет очень несложно, но времени-то при этом очень немного, да, стоит подчеркнуть. Пока я развиваюсь, тут минуты три пройдет. Потом, пока вторую базу поставлю, уже будет десятка минералов. останется. Так что, далеко не все так радужно. Давайте, давайте, давайте. Есть так. Блин, едь давай, ставь. Быстрее мне. Блин. Недостаточно минералов. Да, сильно поздно. Я буду в supply блоке некоторое минералов. время. Недостаточно минералов. Недостаточно, а минералов. Недостаточно, минералов. недостаточно минералов. Все достаточно. Ну хотя, может, даже и не будет соплай блок. Потом возвращайся обратно. Меня надо на казарму сначала накопить. Хотя. Хотя нет смысла возвращаться. Тебе ты пока доедешь. Что-то со скоростью какая-то проблема в игре, по-моему. Они что-то прям уж медленно катаются. Так. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Ну это правда Винкс оф Либерти, возможно там скорость минералов. была меньше Может быть я не уверен в этом Так, а хотя зачем, давайте оставим <свят> а? Кого Кстати, строение тут я особо и не могу ставить <свят> Да, инженерки я даже не могу установить ну, это, в принципе, и правильно. Наверное, когда мне нужна тут это инженерка. Так, давай-ка быстрее барак мне ставь. А то, я думаю, сейчас начнут зерги валить на меня. Время очень медленно тянется здесь. Что-то какая-то, да, проблема со скоростью похоже. Сохранюсь я на всякий пожарный. Уже зная эти испытания, на что они способны, я думаю, лучше заранее сохраниться. Давайте-ка вызываем мариков. Первых. Так. Поставим весь пинчик. Я собираюсь сейчас старые бараки еще установить. Нам надо отразить атаку врага, наверняка, как только сейчас начнется. Бегу, марш! Вот вам и атака зерга. Эй, Мы их, да, мало, так что нормально. Мы отразим нападение. Ставим, давайте-ка, еще бараки. Я уже Давайте, давайте нанимаем. Ну, давай быстрее, быстрее, быстрее. Что ж так медленно? Так, мне надо еще тогда один этот однохранилище. Быстрее. бункер здесь ставьте так, и давайте ставим реактор нам надо сейчас мариков как можно больше ты ставишь здесь теперь хранище Так, вопрос в том, когда будут наступать снова зерги, блин. Но уже по-любому мы сейчас вянем в бункер, конечно. А, можно академию поставить, кстати, уже. И можно поставить, кстати, было бы уже наверно Завершена. Минералов. Так, отлично. Отправляйся сюда, будешь чинить сейчас наши казармы, бункеры петерсской. Так, ага, нанимаем еще. Здесь давайте-ка еще бункер устанавливаем. Я думаю выдержу атаку. Надеюсь выдержу, точнее быть. Готов. так сохранюсь есть так у меня есть два командных центра почти что, что добывайте давайте весь пен потому что весь пен очень мало Кстати, наверное, лучше станцию переоборудовать даже, я думаю. Правильнее будет. Давай-ка, сюда. Поставь какое хранилище. Давайте, давайте, давайте, быстрее, быстрее, быстрее. Улучшение завершено. Отлично. Так, хорошо. Готов. Сюда нужно срочно одного рабочего. Сюда не должно не Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. ИСМ готов. Так. Чего приготовил Есть пристройка. Раз, дорогие. ИСМ готов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Газ очень быстро, скоро начнет идти, потому что у меня же появится, появится возможность нанимать гастов. Недостаточно минералов. Недостаточно Давайте нанимаем. Минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Начинаем танки нанимать. Ай, блин, тут еще, оказывается, надо готов. Кого да. подлатать? Что происходит? Недостаточно... недостаточно минералов. Ну, Мариков почти что и наплодил, вот остальных минералов. пока очень тяжело завершена. это сделать. ДСМ готов! на марсе! Пристройка завершена. Недостаточно это кому навешать? Будет сделано. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Так, вот и весь ушел. Недостаточно энергии. Полный вперед! Недостаточно веспена. Недостаточно виспена. Недостаточно виспена. виспена. Капец, Виспина надо очень много. <связь>. Танк на марше! Призрак явился. М да. Недостаточно виспена. Недостаточно виспена. Ну я не добуду столько виспена, чтобы нанять прям всех. Точно! Говори, громко. Недостаточно! Полный недостаточно виспена! Недостаточно виспена, недостаточно виспена. Да, гасты требуют гораздо больше виспена. Недостаточно виспена, недостаточно виспена, недостаточно виспена. Танк на марше! Недостаточно виспена, недостаточно виспена, недостаточно виспена. Недостаточно виспена, недостаточно виспена. Недостаточная веспена. Недостаточная веспена. Недостаточная веспена. Недостаточно веспена. А веспена-то нету. Танк на марше! Недостаточная веспена. Недостаточная веспена. Недостаточная веспена. Недостаточная веспена. Недостаточная веспена. Мне просто будет сниться, наверное, недостаточная веспена. Недостаточно Веспена. Недостаточно Веспена. Недостаточно Веспена. Недостаточно Веспена. Недостаточно Веспена. Так, все, достаточно Веспена. Еще этим осталось. Недостаточно Веспена. Недостаточно Веспена. Нет, давай быстрее. Добывайте быстрее. быстрее. Недостаточная Недостаточно Веспена. Недостаточно Виспена. Долж, должен успеть. По идее, должен успеть. Призрак явился. Посмотрим сейчас. Прямо на миллисекундах я, скорее всего, успею. Да, я успеваю, но, блин, капец, это, конечно, задание такое, блин. Танки есть и... И госты, госты, госты, госты, госты, госты, госты, госты, госты, госты, госты, Гост? Fucking гост? Давай. <с innovations> и? Отлично. 4.08. Ну, очень близко было. Я, конечно, тут зафейлил с Веспеном. У меня, видите, сколько минералов, а сколько Веспена. Я аж, блин, на Веспен нас целен был. Я совсем забыл, что у гостов требуется там вообще дофигища виспенчика. 150 аж виспена, но это же, конечно, жесть полная. Хорошо, что, кстати, у меня соплай хватило прям впритык. Если бы я немного, блин... Да, если бы я... Ну, я затупил, я не заметил, что у меня соплай там было прям ровно столько, сколько нужно. Капец. Ну ладно, я выиграл. Золотая медаль у меня есть. А это самое главное. Ну что ж, у нас осталось последнее испытание, которое вы увидите в следующем видео, это ранняя оборона. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну а с вами был Веном, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи!